Всем привет, на связи офицерк и сегодня мы вместе с Делом сыграем в игру Human Fall Flat. Как вы помните, в прошлый раз все у нас сломалось, разрушило, и вы, наверное, задались вопросом, а живы ли мы? Ну да, мы остались живы, потому что мы были в касках и в защите. Ну что ж, давайте продолжим наше путешествие по этому дивному 3D-мирку. Да блин. Так. Эх, подтягивайся! Есть! Да Власть! <саскивает> <саскивает> а а Подожди! А как приходить? А, а, как, а как теперь это будем, ты мне объясни. Власть! Блин! Тут все развалило! Надо голову почесать. Почесать, почесать, почесать. Слушай, тут какая-то хрень есть, может нам туда прыгнуть нужно? Смотри. Вагон. Ты думаешь так? Может быть, возможно. А, смотри, еще смотри, какая хрень там oh, вот есть. Оу, нет. Нет? Вон, Это точно не вон так. Вон там какая-то хрень есть. Где? Вот. Здесь mm -hmm. типа oh. обходные пути. А, ah, слушай, может быть. Только вот быть. как нам туда забраться? Может быть, нужно еще дальше идти? Давай прогуляемся, если что, вернемся, построим что нибудь Я тебя разочарую, мы на самый старт вышли. Мы просто могли бы все это не проходить тупо, потому что... Тут с другой стороны Слушай, может маты тогда тащить надо? Я просто не представляю, как туда наверх больше пробираться. Давай попробуем. Да. Это просто таймлапс надо. Хм... А, -а, а, не получится. Нам зайти не получится, знаешь почему? Mm -hmm. Потому что как бы мы тут не допрыгнем. Так. Давай, поднимайся. А, ФСРК. Хочешь, я скажу тебе, что мы дураки? Потому что мы реально дураки. Иди сюда. Поднимай меня, давай. Мои зубы. Как ты меня заколебал? Давай, иди. Оба. Вот Все. Отлично. Мы с тобой просто дебилы редкостные. Mm -hmm. А что надо делать? Ты видишь вот это? Это видео урок. Пошли. Еще одна стена Не встала у вас на пути. Прочная. Не Слишком прочная. Вот так вот объяснить, пожалуйста. И что нам с этим делать? то наверное? Ну же ее бить надо? Она, видишь, какая-то, это немножко треснутая. Вот я ее кубом. Камнями надо, камни. А, камнями думаешь? Я попробую. О, слушай, кубом. Ты, ты, ум, да, фигач. Есть. О, ни хрена. А мы тут старались, пытались... Но Hank... надо было камнями, по идее. Ну, либо кубиком, действительно. Потому что он там последний стоял. Зачем он там стоял, понятно? Давай, я его не везу. Он нам, чувствую, еще пригодится где-нибудь. Как <служие> лайфхачный <служие> такой. А я это вы... Я О. это вообще вытащу отсюда? Что вот, там интересно? за колбаска? О! <с Sorry> э, э э В смысле, кубик не останавливает? нет Офигеть. оба О -о -о. видал ну вот что нам теперь делать с этим зачем подожди я его подтяну? а что ты хочешь обратно чуть-чуть хотя бы вытяни куб сейчас вытягивается Ага. И забрал отлично что ты хочешь? А, чтобы она еще туда ближе. Да просто пододвинулась она, ну, да, и все, пошли перелазить. Забирай кухошечки. Подожди, я еще не забрался. Это наш трофей. Да. Только с кубом. А, я в дырку провалился. Вау. Да ну, нормально все. Так. Как мы с кубом прыгать будем, ты мне объясни. Как, как, все. <Стит> <с2> <с2> <с2> Все очевидно и просто, да? <с2> Чего? Подожди, я вот сюда попробую. Оба. А что тут у нас? Подожди, а что я тут делаю, как бы? А, офицер Я тебя по Не Так. Как-нибудь я могу развернуть эту хрень. Нет, я могу только упасть с этой хрени. Так. Воу-воу-воу, что там происходит? Я здесь. Чё так. тебе? Все? А! Воу! Слушай, а чё она крутится? <свят> а, господи, Боже, господи, Фигеть, она крутится. А куда нам надо-то ты мне объясни? Скорее всего, вот в эту хрень. Там мы... Нет, там мы на лестницах были. Ну да, видимо, на эту хрень. Воу! Смотри, там еще Шесть рушить что-то надо. Офигеть. Нам ничего не надо рушить здесь. Нет, выше, выше. Ну выше, да. Там у нас кран опять будет стоять. Да не только кран, я вон вижу там, да. Опа, что вот происходит? здесь, вот здесь, вот здесь открылась стена. Да я понял, что вот здесь открылась стена. Ты мне объясни, что мне с ней делать. Рычаг, куб нужен был. А он заразился. А -а -а -а -а. Подожди, подожди, подожди, подпиши. <му clearance> <Wizard> Интересно, а я тебе... Хрень. Не, я тебе не смог, наверное. что ты хочешь? Взять. Да я думал куб оттуда забрать. Подожди, а может тут какой-то куб есть? Или рычаг. А <mu requires> что рычаг делает? <seemed Cabinet> Там вот куб еще выше. Может его как-то можно это сбить? Где? Вон. А, -а, -а вон где. Хм. Слушай, нам до него, нам до него нужно долезть. Только я не знаю, что нам это даст. Либо И вот он кубик есть, эти, смотри. Подожди, да, да, да, да, вон там. Вон кубик там. Есть. Через эту платформу, наверное, как-то можно он Тут вот. шарик. Или не можно его? Ну-ка, я тоже к тебе. Не знаю, подожди. <свист> ну отпусти мою бошку, ты заколебал. <свист> Давай. А что с шариком ты... надо делать, ты мне объяснил. Ну, вот Сейчас его я скорее всего. Его <свист> да, и эта платформа, кстати. Слушай, если ты его столкнешь, платформа должна сюда подняться. Наверное, ты когда будешь висеть, так и будет. Да, да. А как дверь открыть? А как я его тебе в одиночку столкну, этот шарик-то? Ну, типа ты этот с разгона. Я дверь открыл. А, с разгоной. Подожди, ну вот. Патаюсь. Так, опа, подожди, подожди, жди. Сейчас. ж. О, ну только вдвоем, смотри. Йо, что? Вон, видишь, платформа Спасите вверх меня, поднялась. Во-во-во, да, я понял. Так, и все, по-моему. А только единственное, как мы теперь туда сбросить, не знаю. прыгай. Нет, я не хочу прыгать. Там уже нету ее. Так что бесполезно. Да я уж понял, да-да-да. Зато тут есть другое. Другая так, ладно, тему. я прыгаю. Ух. Смотрим, куда нас отбросит. Отбросит нас к рычагу. Да. Эм... Чего? А это. Я это... более чем уверен, что тут можно и без. А. О чем это? Смотри, где я. все. Смотри, куда меня отбросило. Куда тебя отбросило? Вот сейчас я к тебе приду. -ху -ху. Опа. Короче, нужно просто вот по этому мостику пройти и все. Вот что нужно сделать. Ну, короче... Так, я пошел. Первый... Нет, куда? Куда ты пошел-то? Ты мне объясни. За кубиком. За каким кубиком ты пошел? Зачем ты туда пошел? За кубиком-то объясни. А потому что его надо сюда поставить, чтобы дверь открылась. Подожди. Нам сначала этот куб нужно донести. Откуда достать. Это неправильно надо... Так, я остановил платформу. Подожди. Я за нее держусь. И не... тебя жду. Подожди, тут нифига себе, что тут. О, -о, О, тут можно смотреть во все стороны. Офигеть. ФСР, падай. Мне нужна твоя помощь. Подожди. Подожди, куб хочу поставить, как запланировал разработчик. Да что... Что у тебя там разработчик-то запланировал? Он же не думал, что мы такие хоба и... Туда спрыгнем и потом окажемся. Там. Вот же, ж надо его сюда вот. Нет? Ну и как поставил? Так. А, вон -то куда а -а -а -а -а. дверь-то отпусти, ёпта. Так. Ну. Воу! давай я помогу. Он не хочет. Сейчас захочет, подожди. Так, да подожди ты, дай, господи, прийти туда. Опа, видал. как я могу видал. На, держи свой куб. Подожди, вот так, вот так. Куда ты пошел? Что я делаю, объясни. Не знаю. Во. Так, все, оставляй, все. По красоте. Так, теперь... Нет, мы... иди ты. Иди ты, я не буду там стоять. Иди. Все, я держусь за эту хрень. что происходит? Ты меня там двигаешь? Куда надо? другую сторону, да, вот сюда, да. Ого. Вот. А еще можешь? подожди, а чё он у меня задан задом-то пошёл? Да. Так, а чё у меня за... О! Это максимум. я понял, да. Походу. Окей. Okay. А может быть нет. Так, погоди. оп Да, это... Так. Это максимум. <свист> я понял. Так. Прилетело чудище. -а <-ба> о ты видел что ага. это было? ни хрена себе крутая штука ну-ка я понял возможно я здесь могу пройти да да по идее кстати можно <тил Gente> но, без... но без этой хрени ты не прыгнешь куб ну вот как раз к кубу я и спешу нет так не получится Офицер, иди помогай так. мне твоя помощь короче нужна че эту платформу руками и сделай так чтобы она не шаталась просто вот все стой на месте все, ладно. на меня вот шатаешь подойдет видал? А -а -а. видал видал вот это стой стой, такая... стой стой сейчас меня зацепишь а ч ⁇ тебя зацеплять-то? Иди и также вот. сделай. Вон там платформа стоит. Иди так также сделай, прыгни. <сосы> Я хочу... Хотел... такой скучный. Выполни Я хотел... элемент. Я хотел бы выполнить <сосы>, <было сосы> Выполни элемент. А! -а, -а! <сосы> Твою налево. <сосы> <сосы> ну что такое? Выполни <сосы> элемент. Опа. Ой. О, давай. сбрасывай. Так это не, не все так сложно, оказывается. Так, окей. Да. <сосы>